Молитва, потому что когда человек, ну, женщина не может выйти замуж, это значит, что есть какое-то препятствие в жизни. Это как объем работы. Иногда эта женщина воспринимает как безысходность, означает лень души. Допустим, я не могу выйти замуж, ничего не получится. Это лень души. Душа ленивая, я так думаю. А если она настроена решительно то тогда она просто трудится над своей судьбой через память о Боге. Это труд над судьбой. Можно э, работать, допустим, на заводе. В это время ты думаешь о работе, да? А труд над судьбой означает память о Боге. Ну и мы на, завтра на молитвенном ретрите, на ретрите я желаю всем счастья. Мы с вами будем об этом опять говорить, как трудиться над судьбой. Ну то есть это первое. И второе, это... Учиться быть женщиной. Потому что когда женщина, любая женщина, становится женщиной, в полном смысле слова, то тогда ни один мужчина не может перед ней устоять. Невозможно. Женщина сильнее мужчины. Женщина лучшая половина человечества. Почему? Потому что она рождена для заботы о людях. Она предназначена для того, чтобы любить людей. Ну и когда человек любит людей, как можно перед ним устоять? То есть нет возможности такой. Но если женщина занята работой, развитием себя как личности, там, чем угодно, то это не подразумевает замужество. Замужество означает любовь к людям. Вот когда женщина начинает заботиться о людях вокруг себя, любить их, приносить им счастье, она становится неотразимой с точки зрения выйти замуж. Ну, то есть, если девушка или женщина не может выйти замуж, это значит, что она слабая просто. Вот, допустим, мужчина не может на работе зарабатывать. Что это значит? Значит, он слабый человек. Как усилить мужскую силу? Для этого нужно сначала спортом начать заниматься, потом начал работать «не бросай». Ну, то есть усиливать в себе любовь к труду в целом. Потом дальше это разовьет понимание, где тебе лучше работать, эффективнее и так далее. Постепенно процесс у мужчины. Это начинается с волевых усилий. Он должен начать зарядку делать, там подтягиваться, отжиматься. Ну, то есть начать спортом заниматься. А у женщины это начинается с заботы о людях. Изменение своей жизни. Ну, то есть мужчина который не работает, это значит, что он просто слабый. и Женщина, которая не замужем, что это значит? Что она просто слабая? Как человек? Все. Это больше ничего не значит. Если вам астрологи говорят, у вас там крест одиночества, злой рок на вас напал, вас сглазили, там испортили и все прочее, то это просто отмазки. И людям это нравится, как бы нравится отмазки. Вот, допустим, человека боксом занимался, ему по морде дали, он упал в нокаут, ему сказать, тебя сглазили в это время. Ну, классная же идея, правда? Это удобно так думать, что я ничего, я нормально, все, просто меня сглазили. Понимаете? А если ему сказать, ты просто слабый, то уже как-то тяжелее жить. А это правда. Если человек узнает правду, это хороший инструмент для того, чтобы все менять. Но бывают тяжелые периоды судьбы. Вот мужчина силен на работе, но иногда он становится слабым, потому что так действует судьба. И здесь жена должна это понимать. И у женщины тоже бывает период тяжелый, когда она как жена уже не так функционирует, как раньше. Тоже надо это понимать. Иногда человек слабеет от влияния судьбы. Но в целом, как бы если он старается, то это хорошо, надо это уважать. Вы идете на правильном пути, да, однозначно. Слушание означает вера. Это я не вам говорю вашим подружкам. Слушание означает вера. Если человек верит, тогда он слушает. Если не верит, хоть слушает, хоть не слушает. Бесполезно. Вот, то есть вера означает глубокое попытаться, попытаться понять человека. Если ты кого-то слушаешь, попытайся понять, почему он так говорит. В чем причина? То ли он шизофреник. То ли он маразматик, то ли он нормальный человек, ну, связан с правильными вещами. Вот это, это главное в слушании. Если ты разобрался, увидел, что все-таки с правильными вещами человек связан, слушай сильнее, это тебе типа, поможет. А если нет, тогда не слушай. Вот это надо решить для себя вначале. А если человек все время сомневается, он не поймет, правильно это или нет, тогда это все бесполезно. Можно хоть пять лет слушать. И никакого толка не будет. Сначала надо разобраться, как бы, куда идет процесс моего слушания, а потом дальше уже или погружаться, или э, перестать это делать. Спасибо. Слушание меняет судьбу. Если человек слушает, то судьба того, кто читает, она передается и изменяет человека. Или к лучшему, или к худшему, если неправильная судьба. Поэтому очень важно понять, кого ты слушаешь с самого начала. Помогает это тебе или нет, это очень важно. Вот мужчина в, в черном, вот там, дальше. Да, да, конечно. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вы были видны все. Олег Геннадьевич хотел бы вас очень спросить, потому что запутался. О своем предназначении в жизни я как бы разобрался, я знаю, куда идти, что делать. Но в личной жизни немножко не схватывается. У вас тяжелая судьба, судьба связана с лишь. Тяжелая прям судьба. Да, и как вместе не может быть. Если не пытаются как какие-нибудь отношения, то есть. Есть только -то одна на... причина, когда человек не может быть вместе. Только одна причина. Он хочет, чтобы судьба была лучше, чем она есть. Вот, допустим, я не хочу, чтобы у меня жена была лучше, чем она есть. Вот что бы она ни вытворяла, для меня это хорошо. И она становится лучше в результате, моя жена, сразу же. Как только я так настра... А если я так не настраиваюсь, то судьба меня берет за жабры. Вот я уже знаю, если я не соглашусь с тем, что мне судьба предоставляет, то дальше будет только хуже, лучше не будет. Вы не соглашаетесь. Вы не можете принять то, что вытворяет ваши близкие, ваш человек близкий. Все, в этом проблема. Если вы принимаете, это не означает быть подкаблучником там, или там, слабым мужчиной. понимаете? Некоторые мужчины думают, сильный мужчина означает, может обломать женщину. Это основное, основная идея всех мужиков на этой земле. Знаете, дорогие друзья, все, кто в мужском теле здесь сидит, я вам хочу сказать одну вещь. Никто из вас никогда на этой земле не сможет обломать женщину. Это невозможно. Можно попробовать, но результатом будет очень жуткое страдание. Единственное, что может мужчина, это сотрудничать с женщиной. Ощущение, что она слабее, безвольнее, она должна мне подчиниться, то есть она как бы ничего не соображает, там, или так далее. Вот эти все идеи, которые у мужиков есть в башке, эти идеи все абсолютно бессмысленные и безумные. Женщина не будет подчиняться, она подчиняется только любви и заботе. Если мужчина по-доброму к ней относится, это ее подчиняет. Вот Женщина не слабее, она сильнее. Если говорить о психике, то женщина у женщины психики психика сильнее, хотя она сама об этом не знает. Это проявляется в, в крайних ситуациях в жизни. Женщина всегда думает, что она слабее мужчины, но в крайних случаях она начинает так жестить, что мужчина упадает, как бы в осадок уходит. Вот. Это в крайних ситуациях в жизни происходит, незаметно. Поэтому единственный вариант отношений с женщиной – это под доброе отношение уступать и принимать все, что судьба тебе уготовила. Как только ты так будешь делать, а чтобы так делать, надо быть сильным, а для этого надо слушать лекции на эту тему, как быть сильным. Надо длительное движение, там свежий воздух, молитва. Вот режим дня там, и так далее, усиливать свои возможности принять характер женщины. И Если ты можешь принимать, она становится лучше с этого момента и начинает тебя любить. И очень счастлива в отношениях. Он сказал, тебе не было это Если сможешь, то есть... Ой, и Господи, и не Боже нет. мой. Но это что астролог и... решает, вернуться вам, к прошлой жене, или нет? Какая разница, что он сказал? Попытайтесь понять такую вещь, что... Как бы это ваша жизнь, а не жизнь астролога. Понимаете, он не Бог, он не может понять всех тонкостей ваших отношений с предыдущей женой, с этой женой. В целом, ну, всегда правильный подход жизни такой. Вот с кем живешь, с тем и оставайся. Не, не разрушай отношения. Это правило. У этого правила бывают, бывают исключения. Если уж ты решил бросить эту, это так называется, эту женщину, то возвращайся назад, туда, кого ты бросил до этого. Это в этом случае ты как получается, э, ну, как бы бросил наполовину. Вроде бы одно бросил, но вернулся назад. Нельзя ради нового человека еще третьего включать. не хочу потому что, сказать, я понял, что женщины существа вот, там, вот, правильно. То есть никого бросать не надо. Вот это но, правильное решение. Если вы бросили до этого, допустим, женщину, то вы в этих новых отношениях будете за это в полной степени отвечать. Нет, я не хочу есть... бросать. Ну есть... вот поэтому я говорю, что вы вот одну бросили, в следующих отношениях вы отвечаете. И поэтому страдаете. Потому что бросать никого нельзя. За это Бог будет жизнь как наказывать просто. Отстрадали в следующих отношениях живите нормально. Бог не будет всю жизнь наказывать. Еще раз по поводу астрологов. Вот понимаете, вот, вот если человек смотрит на вашу судьбу, как он думает, он смотрит на бумажку, на самом деле. Смотреть на судьбу может только через бумажку тот, кому Бог дал на это разрешение. Понимаете, Бог разрешение на это дает только нравственным людям. Потому что, смотрите, вот смотреть на бумажку, это как, допустим, можно поехать в Европу, можно любому человеку, но нужна виза, понимаете? Если у тебя нет визы, ты приедешь, там будешь наказан, потому что ты преступник. Вот точно так же астролог. Если ты соблюдаешь в своих разговорах с людьми нравственные законы, которые Бог создал, тогда ты имеешь право смотреть судьбу. Не соблюдаешь, не имеешь права. Понимаете, но если астролог даже не понимает, что такое нравственный закон, он говорит, тебе с этой не надо, стой надо. Он вообще не рубит, понимаете? Вот, этот, вот одна эта фраза указана на то, что человек просто не шарит, он не понимает, что такое нравственные законы, потому что не он это решает, с кем ему жить. Бог дал второго человека, живи с ним. Ты, никто не имеет права туда лезть дальше, в эти вопросы. Там так все сложно. Но если человек говорит, да тебе все этой не надо, с этой, а потом приходишь, нет, планеты поменялись, теперь опять с этой. Это же полный бред, понимаете? Это полный бред, дорогие мои друзья. И если человек астрологов не учит вот этим понятиям нравственности, понимаете? И поэтому они просто вот механически людям говорят, как им жить. А это вообще безумие. Потому что знание о жизни ⁇ это знание сначала о том, как Бог хочет, чтобы мы жили. Если мы не знаем этого, то тогда, как бы, что тогда говорить? Бог не хочет, чтобы кто-то рушил какую-то семью. Это первый нравственный закон, который в семейных отношениях надо знать. Бог никогда не хочет рушить никакую семью. Вот семья создалась, все до свидания. Иначе вот понимаете, вы к той же не ушли, с ней плохо. Блин, опять к этой. И сначала надо сходить к астрологу, найдется же еще один дурак какой-нибудь вам скажет, что да, с этой не надо, теперь стой. И так вы будете бегать туда-сюда, никогда не закончите, потому что страдания есть везде. Вот видите, как хорошо. Это самое главное, да. В Риге одна женщина спросила меня: "А что делать?" А другая такая даже говорит: "Да что вы его спрашиваете? Все понятно, надо бегать и молиться. Что, больше ничего не надо делать." Я так шучу с вами, чтобы было веселее. Все отлично в вашей жизни. Вы, то есть вы задали мне вопрос, потому что вас смутил человек, да, то есть вас, вам вы пришли все-таки, вы, Олег Геннадьевич, не ходите к острову, говорите. Вы нет, я пойду. И теперь надо задать вопрос Олегу Геннадьевичу, потому что что произошло у вас в голове? Да, у вас, вам сбили настройки. Вот, вот говорят, не бросайте мобильный телефон на пол, собьются настройки. А попробуем? Раз, бросили, сбились настройки. Куда? К мастеру. какому мастеру, который сказал, что не надо бросать на пол? Все, убедились, да? Пришли к астрологу, сбились настройки. Я не против настрологов, у меня жена астролог. Понимаете, я знаю, у меня есть друзья астрологи, я просто знаю, что такое астрология. Это астрология, это очень опасная наука. А сейчас, сейчас каждый, кому не лень, ее изучает. В этом проблема. Я особо не хотел астрологии, я от вас, потому что я, я знаю... у ну, Так как я вам не давал возможность спросить, да? Задать вопрос, поэтому пришли. Да, я, я понял. Да, понял. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Ну вот девушка, вы тогда спросите. Вот, которая меня все время спрашивает, да, и которую я никогда не, не спрашиваю. Она всегда обижается на меня, что я не спросил. Но она меня спрашивает всегда, поэтому.. Я больше не всего два что Я не знаю, почему я запомнила. Я вас запомнил. Потому что вы всегда меня спрашиваете, вы приехали последний раз на фестиваль Благости, там всегда хотели меня спросить. А? Я, да, я вас там не спросил, потому что вы всегда хотите меня спросить. Как только я вас вижу, вы всегда хотите меня о чем-нибудь спросить. Я не знаю, плохо это или хорошо, как бы, но я не могу всегда вас спрашивать. Ну, хорошо, чтобы вы не обижались, задайте вопросы. Я стараюсь не обижаться. У меня, значит, в общем, одна одна началась. Пыталась устроить отношения для мужчины Вы отдалитесь от него, не, не надо унижаться. Мужчина, вот смотрите, другая появилась, он хочет от вас отвязаться. Бог же держит людей вместе. А мне хочется с другой. Вот Бог меня держит с одной, а мне хочется с другой. Какая тактика? Тактика такая, надо унижать человека для того, чтобы он сам освободил место, так сказать, и это естественно. Так. А что надо делать человеку, которого предали? И сохранять достоинство, и держаться на расстоянии, молиться за сохранение семьи. Там дело в том, что это все происходит в группе, которая для меня очень важна. Мои единомышленники, они да, общаются меня, радуют и наполняют. Единомышленники — это те, которые сохраняют семью. Если рядом с вашими единомышленниками произошло событие, которое разрушает семью, они должны заступиться за вас. Если они за вас не, не знают, ну пусть узнают, вы же женщина. Ничего страшного, вы женщина. не имеет значения я говорю сейчас о другом как бы э, в белом солнце пустыне абдулла подошел к, к этому к сухову и говорит ты зачем убил моих людей такой вопрос ему задан понимаете вот если есть группа людей, да, вы общаетесь с мужчиной. И вдруг появилась на горизонте какая-то девушка. Все должны знать в этой группе, что она ведет себя нехорошо. И вот на этом фоне он должен принимать уже решения. На этом фоне, который создают от ваши отношения. Зачем нужна группа людей для женщины, это для нее защита? Мужчина защищен своей силой, а женщина защищена отношениями. Приведу пример. Вот играется девочка с мальчиком в песочнице. Мальчик девочке дает лопатой э, по голове. Что дальше происходит? Девочка идет ко всем остальным и приводит всех к мальчику. Она защищается отношениями, то есть она идет, жалуется на него, все приходят и говорят, «Зачем ты ее обидел?» И он понимает, что не тут-то было, не такая уж она слабенькая. То есть у него, у него есть сила, и у женщины сила в чем? В отношениях. Но если женщина не пользуется своей силой, значит, она это ее выбор, это признак слабости или неразумности, как хотите это понимать. Первое, что нужно сделать, если у нее появилась другая, не надо из себя делать Иисуса Христа, понимаете? Вы же просто обычная женщина. Поэтому всем скажите, у меня отбивают моего парня. И что произойдет с женской среде в этом случае, знаете, женщинам? Женская среда всегда сохраняет стабильность. Она наброс, набросится на эту девушку, и та сразу поймет, что это как бы не ее добыча. Я хочу... Потому что с самого начала он скрывал А тогда что вы хотите? То есть он с вами не общался? То есть если даже скажешь, то скажешь. Это значит, вы, вы сами что приду... вы, значит, придумали, придумали, что он вас любит, да? Mm. Вот послушайте меня, женщины, послушайте меня теперь внимательно все. Если вы считаете, что этот мужчина вас любит, но он к вам не подходит, не разговаривает с вами, не знакомится, ничего не предлагает, значит, вы находитесь просто в иллюзии. Запомнили? Потому что мужчина всегда, когда он любит, подходит, разговаривает, знакомится, что-то хочет. Так устроен мужчина, мы будем сегодня на лекции об этом говорить, о характере. Но если этого не происходит, есть только два варианта женщины, только два варианта. Первый вариант – в иллюзии это может быть, потому что мужчина иногда смотрит на женщину и смущается. Но это не значит, что он любит, понимаете? Просто бывает, мужчина смущается, но знает, что любит. Это разные вещи. И женщина видит взгляд такой, что он как бы смущается. «Я краснею, я бледнею», да? Вот «Захотелось друг сказать». Вот это уже означает «любит». А если просто краснею, бледнею, значит, ничего не значит вообще. Да, женщины, пытайтесь это понять. И второе, самое главное, если он действительно любит, но не подходит, значит, это не мужчина. Вы можете видеть, вот человек вроде бы мужчина внешний, да? Но если он не подходит, не знакомится, значит, ну, вам, вам это не поможет. Понимаете, да? Потому что вам поможет только мужчина. А если он не знаком, значит он не мужчина, он мальчик там или как его там можно назвать. Еще девочка пока, а не мальчик. Ну, что-то вот такое какое-то существо, такое как бы, которое само не понимает, что оно значит в этом мире. Поэтому не связывается с такими существами. То есть тогда лучше уходить, ну, уйдите из этой группы, если вам тяжело, там групп же много, вот смотрите, у нас сколько людей хороших вокруг. Ну, выстроите новые отношения. Все женщины слишком гордые. Женщина всегда, она такая, как бы, немножко недоступная. Ну понятно, если, допустим, вам нравится мужчина, и он к вам подходит, говорит, можно с вами познакомиться, и вы ему говорите, пошел вон, просто потому что его, вы любите его, то это неправильный стиль. Такое может быть иногда у женщин. Они проверяют мужчину, насколько любит. То есть, если она пять раз ему пошел вон, скажет, и он не идет вон, значит, мой. Вы понимаете, но это уже слишком, это перебор. Это все равно, что как бы вот мужчине сказать, вот... Посражайся за меня, если не умрешь, а победишь, я выйду за тебя зам. Но это перебор, понимаете. Может, -то... Ну, тогда это ваша проблема, мужик. В общем, да, вы очень склонны себя в чем-то обвинять. И вам, поговорив с Олег чем нужен этот разговор только для того, чтобы найти, в чем же я виновата, чтобы с удовольствием опять начать себя жрать. А нужно просто, как бы, или стать сильнее, чтобы он вашим стал, или забыть его, и все. Не усложняйте. В группе? Ну, если тяжело, уходите, есть много хороших групп. Вы слишком паритесь, понимаете? Вам надо научиться жить проще. Любит или нет, я не знаю. Надо проще как-то учиться не привязываться к мужикам, а вообще вот э, любить мир этот, женщин, природу. Если женщина вот только сосредоточена на мужчинах, она теряет себя, она слабеет, становится несчастной. Не, не думайте слишком много о мужчинах, выйти потерять себя. Для того, чтобы выйти замуж, нужно думать о людях, заботиться о них, быть счастливой, самодостаточной. Женщины должны запомнить одну вещь: или вы слишком думаете о мужчинах, или мужчины слишком думают о вас. Второе значит тогда перестаньте о них слишком думать. Уважайте себя, всех любите, заботьтесь обо всем. Если кто-то начал на вас смотреть, как бы покажите ему, что вы красивы, но что он, как бы, вам чуть-чуть только интересен, чуть-чуть. А есть мужчина, который, значит, он очень нет, таких мужчин нет. Если вы мужчине покажете, что он очень интересен, вы его потеряете сразу же, тут же. Нет, она не так. Она ему показала свое наслаждение, что ей хорошо. Но при этом она сохранила себя. Очень интересен означает зависимость для женщин. Вы зависите сразу сильно от другого человека. Зависимость, падание. А надо быть самодостаточным. В этом и вы любите себя есть. Себя кушать и зависеть от мужчин. Вам надо побеждать эти недостатки в себе. При помощи молитвы, общения с женщинами, общения с природой. Силы человек получает всегда от отношений. Мы социальное, не замкнутое в себе существуем. Нам нужны отношения. Спасибо. Спасибо. У меня вопрос к организаторам. У нас все Спасибо. собрались или еще нет? Есть организаторы? Еще нет, да? Хорошо, тогда дальше движемся. Кому сильно надо вот задать мне вопрос? Ну хорошо, вы задайте. Вам точно сильно надо, да? Хорошо. Здравствуйте. У меня вопрос, связан с... Я замужем после лет и всякое ругание, стиральность и всё. Вы должны понять одну вещь, что все в этом мире ругаются в отношениях и дерутся. Ну, не дерутся, только самые сильные. Самые сильные, которые могут не драться, они не дерутся. Все остальные ругаются, дерутся. Знаете почему? почему? Потому что близкие отношения между мужчиной и женщиной, это отношения сильных желаний. Больше нигде таких отношений нет, сильных желаний взаимных. Вот эти отношения сильных желаний всегда очень сложные. Когда включают сильные желание, человек теряет себя, самоконтроль, сильные большие требования к другому человеку. Он адекватно теряет в отношениях, он как бы хочет большего, чем тот может дать и, и так далее. Ну то есть и поэтому всегда конфликты, и это означает только одно: неразвитость человека. Вот конфликты с близким человеком означают неразвитость, потому что надо много чего понять, что через него действует моя судьба, надо понять. Значит, легче уже стало жить, значит легче. успокоился и ищет себя и придумал, что надо ехать в Америку. Он летел в небе и мы с ребенком должны лететь. К нему. Ну летите, что нормально? Какая разница? Земля одна же? Есть Но Америка, и есть Россия. Политубежище, жить пять лет. А, там, Полит, ну езжайте, политубежище там, все нормально. Мне вот очень страшно. Ну всем женщинам страшно куда-то ехать. Ну страшно остаться одной, понимаете? Нет. Так вот это самое страшное. Если он уже туда увалил, у вас, в общем, есть два с половиной года. Если за два с половиной года вы оставите его одного, своего мужика, то вы его потеряете. Тут у меня еще ввиду вот этого отъезда и нестабильного психического состояния по всему миру. Нарисовался еще один давно знакомый, психический знакомый. Сейчас бутылкой по башке получше. Я больше не знаю, чем у меня вот бутылка есть, я могу кинуть бутылку. Очень, надо все это забыть, да? Я, я, я к вам пришла на лекции, почему я подняла руку? Мне, ну вот, я не знаю, как успокоиться. Я пришла молиться, мне не помогают молитвы. Я там на родственников, всех близких, на родителей. Да, с у меня все время... Змея сладкий вкус яд у змеи бывает иногда кусает и сладкий, в сладком вкусе такой человек умирает. Всегда, когда есть семья, ребенок появляется влюбленность, это всегда яд разрушающий жизнь. И я могу даже видеть, как ваша жизнь будет разрушена. Две семьи, когда разрушаются, это еще хуже вообще. Вот два человека сходятся, разрушили две семьи. Шансов быть вместе нет, счастья от этого никого не произойдет. Дальше следующие отношения тоже будут испытания. В общем, жизнь полная в судьбе. Че вы от меня хотите? Что вы мне сказали? Я вам уже сказал. Надо ехать к мужу всегда. Муж защищает женщину от ее желаний. Вот и живите дальше, езжайте к мужу, все. Вы думаете, Олег скажет, в Америку не едь, да? Ну, такая миссия, что это... А он не сказал, представляете, вот как а. какое-то. Зачем мне всегда... Для меня тоже кажется безумием. Но ехать надо к мужу. А мы там Надолго или нет, сложно сказать. Думаю, что нет. Но ехать надо. Ему надо обломаться в своем желании. Ему? Да. Я он не играется Он мужчина, он принимает решения и живет дальше, а вы за ним идете в жизни. Просто там он говорит, давайте Скайп продает, а? хорошо, поживите там, Родители, в возраст, не одет, все, я понял, надо бросать его нафиг, оставаться с, с родителями, любовника себе вот этого, все, так. все, такой вариант, что тогда вы от меня хотите? Я буду переваривать. Есть только один вариант. Это ехать к мужу. Больше нет вариантов в вашей жизни.